Смочили мы перстенек, который вчера нашли в лесу. Посмотрите, какая филигранная работа древних мастеров. Да, ребята, древних. Потому что персню очень-очень много лет. Примерный возраст 12-13 век. Да, монгол, ребята. Посмотрите, какая спайка. К сожалению, на щитке нет никакого узора, никакой сюжетной линии. Вот такие попадаются перстеньки. Но он все равно прекрасный, ребята. Посмотрите. Я сначала подумал, что мы нашли из бронзы персень. Это не бронза, ребята. Редко такие попадаются вообще. Достойный будет в коллекции. Еще, конечно, не до конца он очистился. Но ничего, мы его еще положим. Он отмочится. Потом пройдем зубной щеточкой аккуратненько. И все, и будет готов. Вот такой прекрасный персень, ребята. Супер.